5 июня на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» состоялось торжественное открытие профильной смены IT-территория. В церемонии открытия принимал участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Время, проведенное в лицее, время обучения стенах университета – это не только время, когда достигается какого-то уровня знаний, но это время, когда люди начинают дружить друг с другом, и потом по всей жизни – Вспоминая эти годы, проходит миссия. Дай Бог также будет и у вас. Набирайте сил, здоровья, для того, чтобы 1 сентября мы с вами все встретились на Дне Знаний и в лице Лобачевского, и в IT-лицея. Этот лагерь гостеприимно принимает лицеистов уже второй год подряд. И Елабужский институт КФУ в течение нескольких месяцев готовился к началу летнего сезона. И гости из Казани по достоинству оценили изменения после проведенного здесь ремонта. Сегодня я уже повстречалась со своими лицеистами, и все в один голос говорят, здесь так классно, а кто-то говорит, здесь так клево. Я думаю, что перспектива развития у этого лагеря очень большая, поскольку дома зимние, и есть возможность использовать инфраструктуру лагеря для зимних профильных смен, то это привлечет сюда не только учеников лицеев КФУ, но и учеников всей республики Татарстан и всего Приволжского региона. Поскольку Казанский федеральный университет готовит себе сам Абитуриентов, и поэтому мы имеем лицеи, мы хотим, чтобы наши лицеисты обязательно заразились духом нашего императорского Казанского университета, чтобы они хотели поступить только к нам. Чтобы... И вот именно это сообщество зарождается в таких летних и зимних лагерных сменах. Для почетных гостей активисты смены провели экскурсию по учебным классам, где ведутся занятия по информатике, робототехнике и арт-дизайну. Ребята рассказали ректору о том, как проводят они здесь свое время и показали несколько творческих номеров, подготовленных ими специально для праздника. А на новой спортивной площадке в этот день прошел турнир по волейболу на Кубок ректора КФУ. По мнению Ильшата Гафурова, Казанский федеральный университет всегда ставил перед собой задачу воспитывать не только умные, но и здоровые поколения молодых людей. Учиться в университете сложно, и я помягче сказал, не так просто. Поэтому нужно здоровье, чтобы достигать и познавать, и дальше идти здоровыми людьми пополнять сферу экономики нашей страны. Действительно, мы хотим, чтобы «Буревестник» работал круглогодично, поскольку только в этом случае достигается экономически хороший эффект. И как для людей, которые будут поправлять здоровье и в зимний период, здесь прекрасное место, можно кататься на лыжах, на санках, на коньках. Можно приезжать на неделю, можно просто приезжать в пятницу, в субботу и воскресенье уезжать к себе домой вечером, для того, чтобы в понедельник набравших сил, забыв все трудности минувшей недели, прийти на работу. Вслед за учащимися лицеев в Буревестник приедут восстанавливать свои силы после завершенной сессии студенты Елабужского института КФУ, участники различных тематических школ. Екатерина Сайбель, Айдар Салихов, Денис Сипайлов, пресс-служба Елабужского института КФУ, специально для Универньюз.